Что важно успеть сделать до солнечного затмения здравствуйте мои дорогие до 20 апреля у нас остается совсем немного времени и 20 апреля у нас уже будет солнечное затмение остается буквально четыре дня у кого-то три дня да? совсем немножко времени и сейчас нужно понять что коридор затмений это такой короткий путь к нашей судьбе, как в Икее, знаете, есть такой длинный путь идешь идешь идешь и все успеваешь увидеть, а есть там такая дверька, ее важно не прозевать, на шторочкой закрыта, и если вы проходите в нее, то вы срезаете путь и проходите к концу всего вот этого длинного пути гораздо быстрее. В зависимости от того, какие цели ставить. Вот э, коридор затмений точно так же дает и нам эту возможность сделать в судьбе и в карме какой-то прорыв э, в лучшую или в худшую сторону. Это уже выбор каждого человека. Да? То есть э, знающий человек, конечно же, не будет себе вредить. Он сделает все в лучшем виде, чтобы улучшить свою судьбу, чтобы сделать себе этот квантовый скачок на более высокое осознание, на более высокий уровень э, сознания осознанности, можно еще так сказать, и тот человек, который не знает, чаще всего накосипует. Ну, наверное, ни для кого не секрет, что все, наверное, вы уже понимаете, что вот именно в этот период будет прям тянуть, подумать плохо, сказать плохо, пожелать кому-то плохо, да. Понимаем, что все наши пожелания возвращаются сначала к нам, то есть сначала происходит с нами, потом с тем, кому мы их пожелали, да? то есть такой... Бумеранг, рикошет, зеркало, еще говорят, прилетело по карме. Да? То есть вот в этот коридор затмений, он дает такую возможность очень быстро улучшить свою карму или очень быстро ухудшить свою карму. Ну и, конечно же, каждый выбирает по себе. Сейчас я буду рассказывать очень подробно, как проживаются затмения, что важно делать, чтобы ваша судьба улучшилась. Я знаю, что очень много будет споров, со мной всегда люди спорят в теме питания, но мне придется ее затронуть, потому что питание может быть давать нам энергию и может забирать у нас энергию, поэтому мне придется эту тему все равно озвучить. Я не буду в нее подробно углубляться, это есть специалисты, которые уже в темах питания объясняют более подробно. Я с 2008 года веган, у меня был опыт Два года сыроедения, то есть фрукты и овощи сырые, да, семечки, орешки. все в сыром виде, без тепловой обработки, так скажем. Да? И э, самый большой у меня опыт был 5 суток без воды и еды. Это называется сухое воздержание, когда меняется сознание очень сильно. Начинаешь видеть с других углов ситуации, которые э, с нами происходят. Очень э, много приходит энергии. Исцеляются органы за это время в организме. да, То есть исцеление организма включается, мы ему не мешаем питанием э, и так далее. Да? То есть э, это для тех, кто я, почему я об этом могу говорить. Да? То есть, я, э, получив опыт, я могу этим опытом уже делиться. Именно такая ситуация. Конечно же, когда у нас не хватает ресурса, не хватает энергии, то наши желания не сбываются и э, наши цели не достигаются. Поэтому к питанию стоит очень серьезно обратиться, обратить внимание свое на питание и хотя бы сделать какими-то маленькими шагами, хотя бы сделать хорошую привычку раз в неделю быть на веганском питании или два раза в неделю. Да? Те, кто ко мне приходят на натальные карты, очень часто я рассказываю каждому индивидуально, какие планеты нужно человеку прокачивать, и именно в день недели этой планеты очень хорошо помогает веганское питание либо сухое воздержание в этот день. Да, то есть, но здесь нужно смотреть по уровню человека, насколько он готов. То есть, к сухому воздержанию нужно готовиться в первую очередь сознание. Это не так просто, нужно тренироваться. Но один день это не так сложно и можно попробовать его выдержать, если сознание готово. Да, то есть. Когда вы, конечно, там всех ненавидите из-за того, что вы сегодня не кушаете, это очень плохо. Да? То есть вы этим ухудшаете свою карму. Поэтому здесь очень важно еще пребывать вот в этом состоянии благости. Понимать, что только чистые мысли, позитивные мысли помогут вам наполнить вашу жизнь необходимой энергией или ресурсом. Смотрите, значит... Каждый может для себя принять какое-то решение, ну, в зависимости от того, кто на каком уровне. Кому-то достаточно даже э, этот день, там, какой-то один день провести без алкоголя или табака. Это будет уже шаг в сторону благости, в сторону улучшения своей судьбы. Кому-то э, этот опыт уже пройден для кого-то, вот как у меня, допустим, я в 2008 году бросила все. Пиво и вино, то есть полностью исключила алкоголь, э, перестала курить, э, убрала мясо из своего питания, кофе, э, кока-колу, жвачки и там много что еще. На тот момент мой мужчина говорил: "Ну следующий, кого ты бросишь, это буду я". Ну потом так и сбылось. Да, его слова оказались пророческие. Через несколько лет, но тем не менее так и произошло. Так что э, для кого-то этот опыт э, может быть тоже таким важным шагом в лучшее будущее. Для кого-то уже табак и алкоголь исключен давно, и человек может спокойно без этого, и здесь уже нужен следующий шаг. Да? Может быть, это отказаться от мяса, или хотя бы отказаться от свинины и говядины, оставить да? себе рыбку, птичку. Это тоже будет шаг, который поможет вам идти уже к лучшей судьбе, освободить энергию, которая тратится в большом количестве на переваривание Тяжелой пищи, э, пищи в невежестве. Да, те, кто уже коснулся гун, знают, что у нас есть. Все, все в мире делится на три гуны. Это гуна невежества, низкие вибрации, гуна страсти, такая посерединке, и гуна благости, э, высшая, э, высшая составляющая. Так вот, э, мясное питание является гуной невежества. То есть то, с чего, чем мы питаемся, из того мы и состоим. Да, то есть сознание наше будет на том уровне и вибрировать хотим мы этого или нет кому-то э, уже можно спокойно провести какой-то один день на фруктах и человек уже в силах уже осознает это кому-то это еще рано да то есть не так просто бросить э, мясное питание это самый тяжелый наркотик который на который посадили человечество то есть его еще труднее бросить чем э, табак и алкоголь да, и чем наркотики которые люди считают, что вообще нельзя бросить на самом деле, при помощи йоги бросаются все, есть мантры та, секретные, которые помогают избавиться от любых, абсолютно любых привязанностей, все это возможно, главное, чтобы человек стоял перед собой какие-то цели, хотел их достигать, хотел другого уровня жизни, да? то есть не просто я там лежу на диване, пусть со мной что-то случится, нет, он готов действовать, готов трудиться на благо своей судьбы на благо своего роста, личностного роста. Да? То есть становиться все более осознанным, становиться все более взрослой личностью, да? которая уже не ждет, что кто-то в ее жизни там придет, махает волшебной палочкой и все случится. Нет, все зависит от нас. В нашей судьбе мы творим сами все чудеса, которые с нами происходят. Идем дальше, да? время чудес, время коридора солнечного, коридора затмений. Начинается оно с солнечного затмения 20 апреля, заканчивается 5 мая лунным затмением. Вот этот период очень мощный. Многие астрологи говорят, что за две недели до и две недели после дает очень мощное влияние коридор затмений. И некоторые говорят, три дня до, три дня после дает очень мощное влияние. Ну, мы Будем каждый чувствовать как по себе. да? Я, например, почувствовала, что да, у меня включилось за две недели вот это уже влияние коридора затмения. То есть идут какие-то трансформационные э, ситуации, какие-то испытания даются. У кого-то это по-другому. То есть поделитесь со мной под, под, под видео, пожалуйста, как у вас это происходит, да? В каком моменте вы начали чувствовать, что идут испытания? Что нужно обдумывать какие-то поступки, что нужно стараться найти решение, которое будет самое выгодное для меня и для моей семьи. Самое большее, конечно, этот э, коридор затмения дает э, влияние в этот раз на отношения, именно проверки отношений. Именно здесь начинаются самые большие испытания. Здесь мы начинаем не понимать друг друга, э, думать одно, когда человек... Э, старался нам донести другое да, совсем как на разных языках мы говорим между мужчиной и женщиной то есть здесь идет тоже переоценка ценностей ни в коем случае нельзя принимать никаких э, судьбоносных решений вот в момент э, вот этого коридора затмений и до и после да, две недели до две недели до после спокойно берем да то есть никаких решений не принимаем то есть может быть, что-то и закрадывается с каких-то решений, но мы оставляем это на потом, на какой-то более длительный срок, на еще обдумать, на еще хорошо посмотреть с разных сторон. То есть, если вы собираетесь в этот момент выходить замуж, то это может дать негативные моменты в вашу жизнь, которые придется потом проходить через дополнительные испытания. Да? То есть, вот можно так сказать. Если вы хотите поссориться и развестись в этот период, возможно, что вы будете жалеть много раз об этом после того но э, вот именно в период э, коридора затмения и влияние этого коридора затмения до и после э, идут идут такие принятия решения которые уже невозвратные. то есть если вы приняли решение оно уже не вернется и дальше изменить ситуацию поменять эту ситуацию уже не удастся поэтому остерегайтесь таких серьезных судьбоносных решений оставьте это на потом на более благоприятное время да то есть дайте время очень часто когда мы скоропостижно не принимаем решение а откладываем его на более благоприятное время мы понимаем боже какое счастье что я вот в тот момент не приняла то решение хорошо что я тогда не сделала вот этот поступок да или подумайте об этом да то есть Точно так же с деньгами, да, то есть люди, которые говорят каком-то негативном ключе о своем финансовом положении, тоже начинает все сбываться, знаете, как в той притче, когда с плечами у вас стоит ангел-хранитель, который занимается исполнением желаний. И говорит: ну, не понимаю, зачем она это загадывает, но, блин, исполнять придется, да. То есть, именно э, вот это усиление в коридор затмения происходит. Поэтому. Остерегайтесь негативных мыслей по любому поводу. Старайтесь даже врагам желать чего-нибудь хорошего. Пусть у них будет хорошее, и вам этот рикошет вернется тоже хорошим. С деньгами лучше сказать, что бюджет уже весь распланирован вместо того, что денег нет. Или мне нужно время, чтобы собраться с... С финансами и запланировать э, вот эту трату. Да? То есть какие-то затраты, может быть, стоит отложить на более благоприятное время. Допустим, покупки квартиры, покупки машины, да, тоже убираем с коридоров затмений на более благоприятное время. Полеты, перелеты, э, путешествия тоже лучше на более благоприятное время. За, за, на затмение лучше и на коридор затмения лучше это не планировать. На коридор затмения лучше планировать вот эту трансформационную работу над собой. Здесь мы можем делать практики, терапевтические практики. да, Мы идем коучам, с которыми можно проработать, прокачать лучше всего свое финансовое положение, свои отношения, свое здоровье. да, То есть все здесь внимательно на это обращаем внимание. Говорим только в позитивном ключе. В моменты затмений желательно не смотреть эти затмения, потому что они... Создают э, ситуацию негативную, которая будет проявляться в вашей жизни разными испытаниями на 20 лет. Подумайте, готовы ли 20 лет вы расплачиваться за то, что вы посмотрели красивое зрелище? Я думаю, что это не стоит того, что э, успешная судьба и... Меньшее количество испытаний гораздо ценнее, чем посмотреть вот это красивое зрелище. Но люди, конечно, делают свои поступки. Это их право. В этот день ведическая культура не рекомендует не кушать. Да? Если вы совсем не можете сделать день без еды, без воды, да? не кушать, не пить нельзя, даже в туалетом пользоваться нельзя, ни душем пользоваться нельзя, да? то есть в этот день. Потому что все в этот момент накоплено энергией негативной, и мы ее сразу получаем из воды, из душа, из еды. Да? То есть всю еду лучше убрать в шкафы, куда не попадает солнечный свет, не лунный свет. Да? То есть шкафы в холодильнике, чтобы ничего на видном месте не стояло. Ну, даже если кухня там без, без окна, она там сильно закрыта э, от всего этого, все равно лучше накрывать салфетками еду, фрукты и так далее. Лучше закрыть жалюзи и шторки, чтобы солнышко и луна с негативной энергией не входила в наш дом. Обязательно делаем энергетическую чистку после затмения Солнца и после затмения Луны. Да? Энергетическую чистку. Ну, все, наверное, уже знают, как делать эту энергетическую чистку. Если нет, я сниму дополнительный ролик. Есть у меня в постах, в соцсетях где-то. Где-то у меня есть эта вся информация. Но я думаю, что вы знаете, как это делать. Сегодня я уже не буду на этом останавливаться. В День солнечного и лунного затмения лучше всего предоставить себя, себя практикам. Это могут быть молитвы, те, которые вы любите. Это могут быть мантры, те, которые вы любите, те, которые вы привыкли читать. Можно смотреть духовные фильмы, которые помогают личностно расти, духовно развиваться. Можно читать какую-то литературу, духовное, священное писание. Кто-то любит Библию, кто-то любит Коран, кто-то любит Боговадгиту, Талмуд. Какие угодно, какие вам больше нравятся, какие вам больше всего мурчат, те и используйте. Это тоже будет очень благоприятно. В этот день можно писать свои задачи на жизнь. Да, то есть какие вы хотите достичь задачи на жизнь в коридор затмений. То есть здесь а тогда ваши цели будут в какой-то момент работать уже на вас. Они будут помогать вам сконцентрироваться, будут давать вам силу действовать. Да? То есть не так, как лежал на печи, и потом все его цели сбылись. Да? Это уровень достаточно высокого человека достаточно высокого уровня то есть сегодня у нас идет переход все слышат четвертое пятое измерение а это даже может быть пятое шестое измерение когда человек просто лежит на печи и у него все сбывается да то есть если э, человек э, не вышел в это измерение то бесполезно лежать на печи и надеяться что все сбудется нужно действовать в третьем измерении это все-таки действия через которые мы проходим но иногда это действие не деяниями да то есть мы думаем что там Нужно встать, взять лопату, копать, да, какие-то действия делать. Но это иногда через действие сознания. Да? Здесь не всем бывает это легко понять, но тем не менее, я думаю, что сейчас все уже потихоньку-потихоньку выросли к этим идеям, уже становится все понятно. Очень-очень опасно думать негативно в коридор затмений. Очень опасно для нас, да, то есть люди, которые не понимают это, и это и всех тянет. Вот, понимаете, даже вот осознаю я, да, что какие-то все равно есть вот э, моменты, которые всплывают, и хочется все равно что-то кому-то пожелать плохого, да? То есть в нашей жизни есть такие люди, которые нас, нам, нас тренируют, да, или помогают нам расти вокруг нас, в нашем окружении. Ничего от этого, э, это, никуда от этого не деться. И э, я думаю, что, наверное, у каждого есть такие тренировочные вокруг нас люди. Но вот даже этим тренировочным людям нужно желать хорошего в этот момент. То есть, вот, я не знаю, пусть они выиграют в лотерею, пусть они почувствуют то счастье, к которому привыкли вы, пусть они э, в этой жизни уже успеют раскаяться в каких-то своих поступках, которые они совершают неверные, да, которые их ведут не туда, куда нужно и так далее. Обязательно пропишите э, ваши цели на какие-то длинные сроки. И это должны быть не только цели о деньгах, что я хочу зарабатывать миллион долларов там, в месяц. Да? Нет, это должны быть какие-то разбитые на мелкие шаги. Да? То есть большой слон разрезается на кусочки, маленькие шаги описываются, чтобы вам прийти к, к этой цели, которую вы перед собой поставили, например, там, финансовая цель или это выйти замуж, да, вы должны разбить на кусочки, что нужно делать. Да, там, проработать свои негативные э, убеждения, которые мешают получить эти деньги или мешают вам получить вот эти отношения, счастливые отношения. Да, то есть ну, любые отношения вы можете получить, но вас любые не устраивают, вам нужно отношения уже э, определенного уровня, которые вы для себя осознаете. И чтобы получить эти отношения, иногда убеждения, которые внутри нас нужно убрать. Нужно убрать какие-то блокировки, какие-то осознания, может быть, какие-то привычки, какие-то части характера, которые мешают нам получить эти отношения. Нужно их проработать. Вот характер, он вообще создает всю нашу судьбу. То есть если человек привык там кого-то оскорблять, и обижать вокруг, да, или там, может быть, в Ютубе писать такие комментарии, стараться кого-то зацепить, получить эту энергию, которая должна как бы включиться в человеке. Но у прокачанных людей уже не включается энергия. Да? Допустим, мне там пишут какие-то обидные комментарии, как им кажется обидный, А мне только хорошо, мне же комментарии написали, у меня продвигается YouTube. И у меня нет никаких эмоций негативных не возникает. Я только благодарна этим людям, ставлю лайки, ставлю благодарности, пишу достаточно понятные комментарии, в которых даю понять, что обижаться-то не на что. Я уже давно выросла из состояния маленькой девочки, да, инфантильной девочки, которая обижалась, да, когда ты такой была, естественно. Но сейчас для меня такая классная проверка, когда люди мне пишут такие комментарии, и э, я понимаю, что я выросла из этого состояния. Но люди иногда хотят получить энергию, то есть у них нету рядом некому им дать эту энергию, нету рядом людей, они уже всех обидели. Там родители обидели, детей обидели, подруг обидели, всех уже обидели, и все просто э, их игнорируют, им негде получить энергию. И тогда они идут в интернет, пишут э, обидные слова. Вот сейчас аккуратнее с этими обидными словами, потому что они могут сейчас прилетать вам по полной программе и очень быстро. Особенно если вы пишете обидные комментарии, прокачанным людям, которые не обижаются. За них тут же начинает наказывать вас Вселенная. То есть человек не обиделся, но за него все равно кто-то заступается, потому что он сам сильный. И, он... И хуже, когда заступается за человека Вселенная, тем обидчикам достается намного больше по полной программе. Поэтому будьте аккуратны. Если вы уже чувствуете, что вас что-то раздражает постоянно, во-первых, это идет раскачка вас для того, чтобы расширить ваш финансовый поток. То есть те, кто вас раздражают, это э, вообще лучшие люди на планете. Им их надо благодарить за то, что они вас раздражают, потому что в этот момент идет расширение вашего потока. Если вы благодарите, идет расширение вашего потока финансового. Если вы не благодарите, обижаетесь на этих людей, идет закрытие вашего финансового потока. Ну, и, э, можно еще сказать потока изобилия, да, то есть сюда входит все: и здоровье, и ваши отношения, и финансовые составляющие отношения с окружающими, с близкими вас людьми и так далее. То есть будьте аккуратны с этим э, сами для себя, не портите себе карму, да? не не выпрашивайте себе каких-то проблем и новых испытаний на вашу голову. Э, будьте Будьте бдительны к тому, что вы думаете, что вы говорите, где вы отреагировали эмоционально. Эмоции очень важно контролировать. Да? То есть это нужна тренировка, этого всего можно достичь. Нас убеждали много лет, что характер не меняется, что Горбатова только могила исправит. Это неправда. Это нас заводили в тупик, в котором мы начинали это убеждение присваивать, думать, что оно верное. И э, думали, что вот я такая, вот и все, меня не изменить. На самом деле, изменить человека можно, если сам человек этого хочет. Если он поставил цель, и к цели не может прийти вот с этим характером, который у него в данный момент есть, он начинает трансформацию своего характера, меняет какие-то убеждения, паттерны на новые, которые для него выгодные в этом ключе. И начинается мощная работа над сознанием, да, над э, этими убеждениями. И в конечном итоге человек приходит к своей цели, но он уже другой человек с другими качествами характера, которые уже в долгую помогают ему достигать цели. То есть это очень важно понимать. Будь это отношения, будь это финансы, будь это здоровье, да. То есть кто-то отмахивается и говорит: нет, вот дайте мне таблетку и я это буду здоров. Ну посмотрите вот на реальность. Буквально там, я не знаю, 40 лет назад там, я жила в городе Волгограде, в Краснооктябрьском районе. У нас там была одна аптека на весь район. Ну и там в следующем районе там тоже одна аптека. Сейчас этих аптек везде, просто везде, как грибов после дождя. Громадные здания аптек. Чего в них только нет, каких только полок в них нету Но больных стало все больше. Вот обратите на это внимание. Вот... Э, по... Многим уже, наверное, становится понятно, что фарма ничем не помогает. То есть лучше какая-то травка, лучше какое-то там масло настоять на, на какой-то травке, какой-то крем самостоятельно сделать, какой-то чай попить травяной, э, какие-то работы с сознанием, и все это начинает улучшаться. Да? То есть здесь сейчас вот эти все осознания, они очень ярко проходят. То есть, в принципе, планета э, примерно там... 2010 года или с 2012 года идет мощная трансформация и всех нас это коснется желаем мы того или не, не желаем всех нас коснется хорошо дорогие мои независимо от того верите вы или не верите в коридоры затмений проверяйте я всегда призываю все слова которые вы слышите в интернете мои в том числе проверяйте на своей жизни потому что когда вы проверили вы убедились вы уже будете точно знать, что работает в вашей ситуации, что нет. Потому что каждый человек уникален. У одного работает это, у другого работает это. Одному нужна работа с сознанием, другому достаточно травки попить в каком-то чае. Да? Все это будет работать. Но вот с, с ситуацией коридора затмений проверяйте на себе все да? Экспериментируйте, посмотрите как все это э, сказывается. Пишите в своих дневниках события, которые вы прожили за каждый день этого коридора. И потом вы будете с удивлением перечитывать эти страницы и понимать, что вот этот поступок создал вот этот результат. А вот этот поступок создал вот этот результат в моей жизни. И вы начнете сами это видеть и чувствовать. Дорогие мои, подписывайтесь на мой канал ставьте лайк, пишите свои комментарии, потому что благодаря вашим комментариям я буду снимать новые видео. И сейчас я вдохновляюсь вашими комментариями, даже негативными. Благодарю вас очень за то, что вы обращаете столько внимания на мой канал. Не зря я снимаю ролики полезные и нужные. И увидимся с вами уже в ближайшее время. Пока-пока!